Очень все, идем на завтрак. А ключ где? Где ключ? Там... О, что это такое? Она на Тихану! Всех с праздничком, да? Поехали на лифте. У нас тут лифт стоит ну идем. Интересно, это наши понацепляли или... Опа-па, пацаны, еще закрыто? Доброе утро! Выклад? Это расписание... Нашел это, да? Что? Не, это наша столовка. <смех> это что нам дают покушать? О, ну вот это же что -то поярче. То вчера вообще такая бодяга была. Не, ну это вообще бомба. Да, пацаны? Mm -hmm. Смотри, с утра даже мюсли есть и йогурт. А вчера вообще не было ничего. Короче, набрали после минуты чисто самую малость. Ну это вообще чуть-чуть. Завтрак был бомбовский. Нормально мы похавали, конечно, же, будь, как себе в номер взял такой чисто мини-бутик сейчас покажу. Самая малость. Выглядит, конечно, не сильно аппетитно, но там много всего. Вкусно, какого Так что, следующий наш заезд будет, это уже на лыжах будем кататься. Какие нас план. Мы где-то катаемся часов до трех на лыжах. Потом едем назад, 5 часов у нас типа обед-ужин, потом у нас типа обеспечение, но ну, это техника безопасности, будем проходить, И потом свободно, какие-нибудь дела. Слушай, нормально, еще оказывается, качалочка есть, прикольно вообще. Нормальный отельчик так Да? я Если есть Ну Что А, я его понял, что я делаю? Слава Богу, специализировалась В общей психофизиологии, психологии, психического воспитания и спорта. Автор более 800 научных публикаций, в том числе 20 учебных пособий и монографии. Вот Путь можно найти, да? А я без очков, потому что я не, не забрал посылочку. А ну, улыбнись, а, не видно. А вы с нами в группу пойдете? Я не знаю. Здорово. О, блин, из капотик снипает. Что? Дай Бог тебе заболит. Да Вперед и с местом. Знаешь, лива, что мне приснилось? Дядо дан далеко, далеко. Вид сюда дикие волны, скалы. Вечно звезды бегут, холод. Эти звезды так станут монелями. Все вокруг озарялось, он вот смял. что ну, ты думал, мы не спускайся к лампище, короче, я там уже место заказал, шары, и пошел потом на всякий сушить. Мы приехали сюда, Не обнимешься обнимаешься потом? Да. Когда-нибудь. Лучше нормально, получается, будем мхать. Всё, всё, Такая тема вообще. Ряд тут офигенный тоже. Классно. Девочки, а вам зачем? Потому что мы хочем материнок. Понимаешь? Мы голодимся. И я считаю, что я лучший видеоблогер, чем Кирилл. Потому что... Кто еще так считает? Считаю, что я лучший видеоблогер, чем Кирилл. Я удалю эту идею. Максим, кто ты считаешь лучший оператор я в трипунала от казаточки. Иван Хайзер. Ясно. Иван а можешь еще раз посмотреть? Нет. Пожалуйста. Я не знаю, ты не стираешь? Говорит, что стирка. Надо стирать. Это, кстати, да, вот ваши вещи. Ты там дома уже снимаешь, а не села? Нет. Там же здесь позднимала и все. Мои ноги. Идем осматривать качалки. Идем качалки. О, так оно нормальное, слышишь? Я же сразу ну, прижу. Что а у тебя. А ну ты его тут двинешь этот. Меня же это нормально, в О, так покататься можно. Стоять, мой! Все, погнал. Как все, я уже видел. Есть! Свет потух! My, których jeszcze nikt nie widział gdzie onesowo są panie który są Dzień pani drugiego dnia dzieje się z wami po raz pierwszy co mnie dość mocno niepokoi mocno interesuje to się in dzieje Все побеждали. Сегодня вообще такой жесткий день Мы не знаем, мы с часов сколько? с 9.30 до полчетвертого катались на лыжах да, ну, у нас, конечно, перерывчик был Покушали мы Вообще нормально сегодня день, такой утомляющий Такое, Завтра уже должны просто кататься на горке без, Ну типа нормально кататься, а не учиться, а кататься Так что завтра еще ярче должно быть Постараюсь завтра все записать на камеру Чтобы вы увидели, как это тут и что тут Но вообще тут классно, мне пока нравится Правда ноги вообще ватные Так тяжело, какая жесть Вообще нормально такой, тут классно, вообще такая кровать, подушка мягкая, одеяло такое пушистое, два матраса, да Та, такая бомба. Я бы тут, конечно, на неделю две заехал бы. И было бы классно, конечно. На ужин опять дали, какой-то у нас типа был ужин-обед, бездуплевый суп, как всегда. Вообще там одна фасоль была и суп, все типа, и ничего больше. На второе нам дали опять две таких картошинки маленьких. буряк какой-то переваренный вообще такой, что... И кусочек мяса там был. Ну, компот был. Тесточка тоже было Такое более-менее вкусное. Ну, типа... Шарлотка что такое? Типа такого, что... Ну, в принципе, нормально, типа есть можно. Так, в общем, день прошел. Что мне приснилось Дядя то там, далеко, далеко Венце дикие волны, скалы, Вечно звезды ведут хоровал Эти звезды так странно манчат